И снова здравствуйте. Ловил на три палки. Крючки использовал огромные два. Плавал полтора часа. Также не забываем про кафе. Вот улов. А вот маршрут. Не хвостая, не чешуй друзья.